Приветствуем вас на канале клиники Аллергомед. Сегодня знакомим вас с нашим детским аллергологом-пульмонологом, иммунологом, Камаевым, Андреем Вячеславовичем. Андрей Вячеславович кандидат медицинских наук, доцент кафедры аллергологии Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии. Имеет 19-летний стаж работы, закончил в 1999 году Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую медицинскую академию. В 2000 году интернатуру по педиатрии на базе спбгпм в 2002 году клиническую ординатуру по аллергологии и иммунологии на базе спбгпм У направления его деятельности лечение бронхиальной астмы, аллерген специфическая иммунотерапия аллергического ренита и бронхиальной астмы, лечение крапивниц, аллергического дерматита. Защитил научную работу на соискание степени кандидата медицинских наук на тему "Тяжелая инвалидизирующая бронхиальная астма у детей". В настоящее время работает над научной работой по профилактике бронхиальной астмы у детей с атопическим дерматитом. Имеет более 15 научных статей. Ежегодно участвует в российских и международных конференциях. Постоянный участник Национального конгресса по болезням органов дыхания с 2004 года. Имеет более 25 публикаций в российских и зарубежных рецензируемых журналах с 2000 года. Участвовал в работе Европейских конгрессов в 2012-х.